В тот момент у меня опустились руки. Все, думал я, мне конец. Без работы, без денег, без будущего. Это был шок. И в этот момент я получил странное сообщение. Это был он, он никогда не говорил о себе, мы никогда не встречались, только общались по телефону, потому я и назвал его «Голосом». Он стал моим наставником, ментором. Он стал братами из в мир Конец – это когда ты умираешь. Вот это конец. Если происходит неудача, Происходит облом, это не конец. Это просто обратная связь, которая говорит тебе, что ты делаешь что-то неправильно. Мы постоянно будем делать что-то неправильно. Вся наша жизнь в этом смысле школа, в процессе которой мы что-то пытаемся изменить. Каждая неудача это просто новое начало, когда мы пытаемся повторить решение, изменив какое-то количество параметров. И таким образом мы достигаем результата. Неважно, откуда появляется наставник. Важно другое — готов ли ты слушать его слова, принимать советы? Или же слушаешь только себя?